Хорошо, снова сегодня, 9 февраля 2023 года, практический курс по продажам для компании JustGo закончила успешно Татьяна Загодская. Давайте. А теперь твоя твой час истины. Чем поделишься? Да, как Валентина сказала. Путь был очень долгий. Мы сначала вообще не понимали, как это работает, как mm -hmm. можно использовать все эти фишки. Mm -hmm. Мы научились, ну, я научилась правильно, и правильно общаться с людьми, находить mm -hmm. общий язык с ними. Это стало намного легче, намного проще. Это так же самое работает не только с заказчиками, с работниками, это так же самое работает и с людьми в обычной жизни. Отлично. А, намного проще стало относиться, если мне говорят, нет, отказывают. Возражение? Угу. Да. Угу. Ну, что у тебя поменялось в жизни, либо в работе, что ты заметила? Мне стало намного проще, в принципе, в работе. Угу. В жизни что-то тоже, или что? секретная информация, да, я понял. Я тебя поздравляю еще раз. Спасибо.